Вот несколько кранов, которые очень давно платят. 240 минут, что ли, здесь претензия? Появляется крестик. Ой, не крестик, квадратик белый. Нажимаете на него. Нажимаете претензия. Все, вот. Вот ваш выигрыш. Вот столько. И лотерейный болит. По-моему, тоже можно играть здесь. Как в казино. Следующий кран Dogecoin, то же самое. платят давно. Вот. Выводится все на Faustet Hub. Вот еще один кран. Эфириум. То же самое. Несколько раз в день подхожу. Кнопку нажимаю. Жрать не просит. И платит. Так, эфириум. И лайткоин или как-то. То же самое. Вот. Нажимаете здесь, выводите на Faucet Hub, вот сюда, еще вот такой кран есть, BlackCoin, но я что-то не пользуюсь, хотите пользуйтесь, работайте, ну вот и все, все платят, выплачивают и давно.